Всем привет! В этом видео попробуем создать звено гибкого кабеля-укладчика и попробуем сделать саму подвижную сборку этого кабеля-укладчика. Я уже создал пустой шаблон детали и на плоскости сверху нарисую новый эскиз. Пусть это будет просто прямоугольник, который будет задавать габариты этого звена. Ну, пусть он будет, я не знаю, 30 на 70 миллиметров и высотой пусть также будет 30 миллиметров вот у нас такая заготовочка, сейчас мы от нее будем отсекать все лишнее и попытаемся сделать вот такое вот одно звено на этой грани или также можно на плоскости сверху рисовать эскиз это будет у нас прямоугольник он будет здесь 3 миллиметра 3 на 30 и насквозь вырежем даже давайте сделаем 35 миллиметров так отзеркалим этот элемент от плоскости спереди Так, это мы сделали вот этот вырез. Теперь давайте сделаем вырез с другой части нашего звена. Также на плоскости сверху возьму прямоугольник из центра. И здесь поставим, ну скажем, 6 миллиметров. И от исходной точки давайте здесь сделаем перемычку. Это будет 8 Также насквозь вырежем Уже что-то более-менее стало похоже Здесь надо поменьше оставить Пусть здесь будет также 3 миллиметра. Здесь давайте сделаем, чтобы свободный ход был 3,2 вот. Теперь нарисую здесь отверстие Но будет диаметром 12 миллиметров. И от края будет 10. Вырежем насквозь. И точно такой же нам нужно нарисовать только бабышку. Здесь также выбираем окружность, осевую линию. От средней точки кромки. Здесь у нас будет, давайте, 11.5. И здесь пусть также будет 10 миллиметров На 3,2 или до грани. После чего также отзеркалим этот элемент от плоскости спереди. Не получилось. Наверное, здесь нужно выбрать на задное расстояние 3,2 мм. И да, вот теперь получилось. Так, что нам еще нужно добавить? Нам нужно добавить центральный вот этот проход и добавить скругление. Здесь на плоскости сверху также нарисую еще один прямоугольник. Центра. Пусть здесь будет 15 миллиметров и здесь, допустим, 3 миллиметра. Также насквозь. И на центральной вот этой части, образовавшейся на центральной грани, нарисуем еще один прямоугольник. Из центра здесь давайте поставим не знаю, 2 миллиметра пусть будет а здесь можно наверное до совпадения с кромкой также ну что то что-то вроде похожее на звено кабель укладчика добавлю несколько скруглений Добавим на эту деталь цвет. И можем добавить здесь, наверное, для большего реализма. Пусть 0,5 мм будет скругление. Здесь и здесь. Вот так. Теперь я сохраню деталь и перейду в сборку. Так, я создал сборку, здесь у меня открыта всего лишь одна деталь, перенесу ее нашу вновь созданную сборку. Исходные точки здесь не совпали, но это не главное, я освобожу эту деталь, теперь она плавает. Мне пришлось немножечко поменять размеры деталей, здесь поставить размер 22 мм и габарит 50 мм, также изменить размер этого выреза. Так, на плоскости спереди я нарисую новый эскиз. Это у нас будет путь, по которому будет ходить наш кабель-укладчик. Здесь поставлю взаимосвязь, касательность, здесь также касательность и добавлю касательность здесь. Поставлю размер здесь, ну пусть будет 500 миллиметров и радиус, ну, например, 125 миллиметров. Теперь я возьму а, нашу детальку и сопрягу по плоскости спереди. Больше мне, наверное, ничего здесь понадобится. Иду в линейный массив. Массив компонентов цепи. Выбираю третий тип массива. Путь цепочки выбираю нарисованный эскиз. Ставлю заполнить маршрут. То есть у нас полностью цеп... этот эскиз заполнится компонентами нашего кабель-укладчика. Выбираю наше звено. Здесь выбираю первую кромку. Здесь выбираю вторую кромку и плоскость выберу плоскость спереди и вот у нас нарисовался фантом то есть соль размножил э, одну деталь на весь этот эскиз то есть как вы видите здесь везде э, детали идут по касательной к эскизу здесь я отключу исходные точки и какая-то здесь беда случилась да надо наверное это сопряжение погасить. Давайте посмотрим, как у нас работает наша цепь. Да, можно использовать не только как кабель-укладчик, но, например, и нарисовать а -а, траки танка. И необходимо немножечко подредактировать эскизик для того, чтобы у нас эти две окружности сошлись. А -а, расстояние 13,54. Посмотрим минус 6. И так как у нас с двух сторон и здесь 1,53. Ну да, еще минус 0,7 надо вычесть. Минус 0,75. И вот теперь у нас окружность сошлись. И наш кабель-укладчик свободно ездит по указанному пути. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!